О, это Женька И я лучший рэпер за последнюю тысячу лет А также лучший донатер за последнюю тысячу лет на проекте Evolve RP. Я люблю Эвольви, у Я люблю Эвольви Эй, я люблю Эвольви У Я люблю Эволви А Я люблю Эвольви У Я люблю Эвольви Эй, Задоначал на Эволве Пятьдесят тысяч рублей Я люблю Эвольви У Я люблю Эволви Эй Я люблю Эвольви У Я люблю Эволви А Я люблю Эволви У Я люблю Э Волви Эй Задоначал на Эволви Пятьдесят тысяч рублей Элли Ролли, плей, поиграй вместе с нами, Приводит друзей, почувствуй красоту всех начинай. Да, да. Постоянство обновлений, все для лучших игроков. Да, да, да. Наступила новая эра. Всех сам <свеч> Захотел пойти куда-то, выбор все же за тобой. Да, да, Если ты пойдешь, или где то можно таксовать Такси. порой. старой атмосферы возрождения удалось. Хей! Хоть и были неудачи, но да, все да, только да, началось. Юджин, это морец, морец. Юджин, это морец. Это Юджин. Юджин это Юджин. Юджин это Юджин, это это Юджин. это Юджин. Я люблю это. Эвольви, у я люблю Эвольви Эй, я люблю Эвольви У Я люблю Эвольви Я люблю Элви Я люблю Эвольви Эй, Задонатил на Эвольви Пятьдесят тысяч рублей Я люблю Элви У Я люблю Эвольви Эй Я люблю Эволь Я люблю Эволь Я люблю Эвольви У Я люблю Эвольви Эй Задонатил на Эвольви Пятьдесят тысяч рублей Любимый мой администратор Лёня Литвиненко Бывший админ сампорпэ Всем знакомый хорошенько Макс Кудрявцев сампорпай Основатель проекта Делает по красоте все, он старается конкретно Конкурсы проводит Виктор на ютуб канале Участвуй может повезет тебе с донатка атмосфера радует с каждым роли плей играй вместе с нами. Юджин это это Это Юджин, Юджин это Юджин. это Юджин Я люблю Evolve, Я люблю Я люблю Я люблю Я люблю Я люблю эй. <С2> Задана на Evolvi 50 тысяч рублей. Я люблю Эвольви, у Я люблю Эвольви, я люблю Эвольви, у Я люблю Эвольви, эй, я люблю Эвольви, у Я люблю Эвольви, эй, Задана Челна, Пятьдесят тысяч рублей.